Пойдем, посмотрим. Пойдем. Ну, я вот жду ребенку 10 лет, не дождусь. И знаешь, как это ждать? Догонять и ждать? Возможно. И, и я тоже всегда... Это, это, может, мой грех. Я всегда говорил. Матери, да, в том числе. Когда ты женишься? Я говорю, не женюсь. Не хочу. Я хочу внутрь. Быть. Я 62 года. Когда, говорю, Я говорю, даже не жди. Не хочу детей. Прекрасно, почему нет? Да, я говорю, ехай за свободу. Я хочу быть свободным. Тем более творческим человеком. Тогда почему -то против аборта, Свобода. Но, когда хочешь детей, вот ты реально хочешь, это я клянусь ему, вот, да, дай Господь окей, он не дает. Это вроде это вроде кажется все раз вот так вот, и... по мгновению овка, раз вот так и нет. Попробуйте, не знаю, если вы верующий, да. может надо поверить во на что-то. Уже да. говорили, ваша сестра приложилась к полученице, забеременела. Я верю в случайный генетический набор хромосом И несочетаемость им, биологическая им, им, им врачи за 10 лет Чего только не наговорили. А что вам мешает усыновить ребенка? Нет, против этого Почему? Думали думали усыновить. Несчастные дети Нет, Мы очень не усыновить Мы думали, что какая-то девушка же с меня материнство да. Это, кстати, насилие над другой женщиной Да, потом я подумал Во-первых, что я скажу ребенку через там, когда он вырастет, скажу, что у тебя мама там, где-то там, а, все равно он узнает. Ну, да, Я не смогу смотреть ему в глаза. Это ну, идеальный вариант установить ребенка. А своего хочется? Ну, мне нет, но если вам хочется... Я после того, как увидел чудо от США, вот вы видели, да, фотографию, да, считаю... копия себя. Хотя это мой племянник, да, получается. Вот. Я понял, что такое увидеть своего. Видите, это эгоизм. Мы очень эгоистично смотрим на процесс рождения. Все Мы хотим увидеть люди... свою маленькую копию. Да. Это ужасно. ужасно. Кошмар. Видите, это кошмар. маленькая родителей. А, люди... Но каждый хочет увидеть своего маленького клоника. А как не хочет? Ну зачем? Это новая личность. Это новый человек. Можно установить и осчастливить всех, вы хотите ребенка, будет ребенок, а ребенок хочет родителей, возможно, он еще сильно маленький, из дома малютки, он не знает, что хочет, но он хочет, и он будет счастлив, если вы одарите его еще родительской любовью. Да. Видите, кто-то не сделал аборт, потому что, возможно, ему не дали это какие-то общественные нормы, либо родители, либо а, мужчина, который являлся отцом. За грани... Этот ребенок нелюбимый, вот грани... вы можете сделать его любимым, да. почему да. нет? Да, вот в загранице есть, допустим, чтобы детей не выкидывать. Да? Вот я по Европе, везде. У них есть: приносишь в корзиночки ребенка, оставляешь уходит. У нас в России три таких места есть. Да, с этого года. То есть много детей выбрасывают на мусорки, убивают, и чего только вот нет. Проще гумани сделать аборт, если ребенок не желанный. Нет, проще принести туда оставить. А там его судьбу решал? Нет, проще сделать аборт, потому что э, роды это очень э, болезненный, неприятный и насильственный для женщин процесс, который доставляет им массу дискомфорта, да, проблем патологии. Для жизни. Да. Вот как бы те кто. Нет, те, кто уступает против, я знаю статистику, те, кто уступает против абортов, они обычно говорят о смертности от оборудов, но э, а здравоохранение говорит о том, что, э, гораздо, что гораздо больше смертности от последствий доношенной беременности и родов. Да. То есть от родов умирает гораздо больше женщин, да. чем от абортов. И, а от и, и, от абортов и от абортов, сделанных на, на тех сумках, на которые обычно У меня делают, У мать родила, родила. Э -э ребенка да. более 4 килограмм. Ну, Слегко. Ну, такой... А меня, 700-граммового, да. рожала с кесаревым сечением. Ну, это в любом случае зашквар ваше а не ваше, поэтому понимаете, вот вы э, как бы вот, вот вы говорите о том, что лучше рожать, но вы, но как, вы де... не рожаете, ну, ну, но дело, будет, не не но это, дело это, в понимаете? том, что до этого она делала очень много абортов, очень много, четыре штуки, около трех или четырех, не слишком много, и... Не 20. И, 20. Да, да, и да. ребенка этого четырехкилограммового царственного небесного Господь забрал. Он прожил около двух месяцев, Бог наказал. И родился Диваленок, я, маленький. Крови попил немало. На самом деле у женщины могут быть проблемы не только от последствий абортов, а из-за массы долгих причин с рождением детей. Но, ну, но да. самое главное, это не повод как бы лезть вот в жизнь тех женщин, которые, которые не хотят детей. Вот я вам скажу так. Стороны тех, кто никогда не забеременит. Вот я вам скажу так. Не хотел я никогда детей, да? И даже жениться, да? Всегда говорил, не, никогда, ни за что, до 27 лет ходил в детстве. Потом родители наезжают, вы можете не снимать. Хватит. Давали тебе, и, возможно, дают сейчас. Ну, это интересно, сегодня, да. Вот лучше не быть, чем... Быть нелюбимым ребенком. Да? Да. Ты знаешь, я считаю, что лучше всегда быть. Ну а зачем быть, если ты страдаешь? Да ну что, ты ну, сам себе пьёшь жизнь, ты сам себе делаешь то, что ты, ты ну, то, что ты, ты можешь ну, да, ты будешь в условия, можешь быть которые, хорошим. Условия, которые, ну, быть, ужасными, но при этом ты, если ты сильный человек, Лас. если ты нормальный, вот, если ты не со скалой, там такое, вот. Ты добьешься все равно жизни, того что ну, куча жизней есть таких Ну да, но как бы это Всё. дальнейшая жизнь. сначала женщина, ну мать, допустим, да. вынашивает тебя да. и думает, Боже, я его ненавижу, я его не хочу, меня заставили, я не могу не рожать, потому что иначе мои родители откажутся от меня, допустим. А я их так люблю и не могу этого допустить. И вот мать вынашивает да. вынашивает, рожает в муках, простите пару секунд за ним памперсы, заботиться о нем до 20 лет, пока он не станет нормальным, Фу, ты испортил жизнь ей, так говоря. И себе, потому что все дед, ты слушаешь о том, какой ты гогнюк, как тебя не любят. Зачем я родила тебя? Ты мне не нужен, лучше бы ты умер. Кому это? Не знаю, мне кажется, что шанс все равно нужен. Человек, ну, ну ладно, я, я как понял твою логику, я частично с тобой согласен. Даже не уже говорить. хорошо. Вот, это, ну да, ну, то есть ты уже сегодня понесла какую-то ну, свою идею. Как, например, человека, я сейчас. Вот, вот, это здорово. А, ну, слушай, ты классная со девушка. Вот, ну это есть, уже не по теме. Я знаю, что не по теме. А я, собственно, не по теме к тебе пришел. вы, я. Я вся в акции. Я понимаю. Нет, я тебе сейчас вообще не предлагаю. Что, вот, еще нужно заслужить, чтобы что-то. Должен, вот. Какое самомнение, очень для жизни неплохо. Нормально вообще, мне вообще все хорошо, просто отлично. Я считаю, что у тебя тоже отлично, потому что у тебя есть твоя позиция, поверенная в себя девушка, у нет Да. Конечно, потому что люди должны встречаться те, которые знают, чего они хотят. Да, люди встречаются, чтобы решить свою проблему, это не очень правильно. Действительно. Я бы на самом деле хотел с тобой пересечься, общаться не на эту тему. Увы, я, да. я не знакомлюсь с людьми на улице. Да, я не просил тебя знакомиться, я хочу встретиться ну, Как посещаться. мы можем встретиться, если мы да. не познакомимся да. да. с да? ну я уже знаю, что я зовут Павел, знаю, что да. Да. Да. Видишь, Ты уже нарушил свои прекрасные принципы, да, ты уже познакомился, так что... Кошмар, Понимаешь. все, надо прервать наше общение.